Так, всем привет-привет! На связи Виктор Бондолет, основатель клуба сытых сетевиков и автор книги форума привлекательного маркетинга. И сегодня, сегодня я хотел бы поговорить с вами на очень интересную тему которую в принципе даже на платных программах многие эксперты <смех> я вообще на платных программах не видел когда наши бы эксперты на русскоязычном пространстве по крайней мере раскрывали бы эту тему а именно сегодня мы поговорим о пяти шагах чтобы стать экспертом в своей нише либо в том чем вы хотите стать Сегодня лидером, лидером а, не каждый может стать. А, потому что а, для того, чтобы стать лидером, нужно пройти через тернии к звездам, грубо говоря. И не каждый справляется с этим. А, а, ну, Хоть и говорят, что лидерами не рождаются, их воспитывают, это абсолютно правда, но лидерами сегодня, к сожалению, становятся немногие. Но люди, которые влияют, то есть человеком влиятельным, который имеет некую аудиторию, на которую он влияет, благодаря которой он может создать нечто невероятное, может сделать абсолютно каждый в сегодняшнее время, благодаря социальным медиа, социальным сетям, тем ресурсам, которые сегодня а, предоставляются в 21 веке. И чтобы не пропустить, если в... сегодня информация будет очень ценной, Как видите, я для вас подготовил доску, я для вас подготовил материал для того, чтобы вам было интересно меня смотреть и слушать. Обязательно ставьте лайки, делитесь у себя на стене, чтобы пересмотреть и потом это все внедрить. Потому что. Э с первого раза навряд ли вы поймете суть, знаете, это как книгу читать. Вы первый раз прочитали, вы вроде бы поняли, но в какой-то момент вы возвращаетесь к книге, и уже с новым уровнем осознанности вы перечитаете ту-либо иную книгу, и вы понимаете, что вы уловили какие-то новые фишки. И то же самое будет с этим видео, потому что... Э если бы я смотрел еще буквально пару лет тому назад это видео, я бы много чего не понял, потому что я еще не созрел к этой информации, но в любом случае это необходимо знать, для того, чтобы не совершать определенных ошибок. И всего за 5 шагов, понимаете, 5 шагов вы сможете стать экспертом в той нише, в которой вы хотите стать при определенных условиях. Поэтому делитесь себя на стене и подписывайтесь обязательно на уведомления внизу, если вы не подписаны, не получаете уведомления о суточной дозе удивительного. И мы с вами начнем. да, То есть первое, первое чего, вот первый шаг, чего начинается, первая фаза, да, то есть первый шаг, первая фаза можно назвать, и это фаза роста. Да, то есть два первых шага, она называется фаза роста, вас как личности, который будет готов, стать экспертом. Если вы не пройдете фазу роста, дальнейшие шаги к эксперту у вас не получатся. Да и вы, наверное, сегодня сами понимаете, вы уже что-то пытались, как-то влиять на социальных, в социальных сетях, и у вас что-то не получалось. У кого такое было, вы вроде бы понимаете, что вы владеете некой информацией, но к вам люди не прислушиваются, у вас люди не покупают, люди к вам не приходят в бизнес. Uh, все начинается, вот прям можно uh, так в написать, все начинается с искры, начинается с искры. Посмотрите на любого предпринимателя, посмотрите на любого человека, который сегодня преуспевает в интернете, он зажигает, и э, за которым идут сотни, тысячи, миллионы людей, это те люди, у которых искра горит внутри. Вы никогда не станете экспертом в том направлении, если она вас не зажигает. И все, что, с чего начинается, вы должны стать мечтателем. И э, у вас вы должны гореть тем, в чем вы хотите стать экспертом. Прям вот во, вы должны быть воодушевлены настолько, что вы понимаете, что вас ничто не остановит, вас, вам настолько нравится эта тема и вам настолько нравится то направление, в котором вы хотите стать экспертом, что она прям горит внутри вас. И вот эта искра побудит действовать дальше. Вот на этом этапе, на этапе мечтателя, вы начинаете поглощать всю информацию, которая связана с вашей темой. Вы начинаете читать книги, смотреть видео, посещать тренинги, поглощать информацию. Много-много-много вы начинаете черпать в, вот в этом направлении для того, чтобы понять, а зажигает ли она? То есть, зачастую мы не можем понять, а будет ли нам нравиться та либо иная тема, пока мы с головой в нее не погрузимся. То есть, вот многие люди ошибочно думают, что. Я не знаю об этом ничего, и поэтому я не буду, об этом, об этом, не буду ничего в этом делать. Ну, знаете, вот кто слышал, поставьте единички, такое высказывание, что аппетит приходит во время еды. Мы зачастую не погружаемся, и у нас искра не возникает, да, то есть вот этот запал не возникает, и все потому что мы не знаем, это а зачастую вот все вот эти возможности в чем мы можем стать экспертом стоятся где-то за углом за углом да и когда мы начинаем разбираться в этой теме мы начинаем гореть с ней все больше и больше эта тема нас начинает возбуждать мы начинаем гореть мы хотим еще больше узнать мы хотим этим делиться да то есть поэтому вот эта первая фаза вы не должны родиться с этим да то есть вы не должны родиться уже с той темой, которая вас зажигает. Всегда находятся возможности и двери, в которые мы можем погрузиться и понять, вау, это то, что я так давно искала. Но для того, чтобы найти, нужно искать. Да, то есть потому что... Мы, мы, мы хотим в этом разбираться, мы хотим в этом разбираться, но для того, чтобы вот эта искра зажглась, мы должны остановиться на фазе 1, то есть мы ее на, на, должны начать погрузиться в эту тему максимально для того, чтобы понять, зажигает ли нас эта тема. Поэтому мы должны черпать знания, там, книги, тренинги, видео, курсы, живые мероприятия. То есть мы должны максимально погрузиться в эту тему, для того, чтобы понять, зажигает ли эта тема нас вообще. Да? то Чтобы потом начинать двигаться дальше. Это фаза роста, личностного такого роста, для того, чтобы понять, будем ли мы преуспевать в этой теме. Следующая фаза, ребят, она называется репортер, репортер, нет, ну давайте даже так, обозреватель, обозреватель, когда вы прошли фазу мечтателя и вы... Понимаете, я, блин, меня так вдохновляет эта тема, я так хочу в ней разбираться, я хочу в этом получать результаты, потом передавать это всему поколению, там, предпринимателю, либо тем же людей, людям, которые горят этой же темой, вдохновлять их на поступки, помогать им делать результаты. Следующим шагом вы э, идентифицируете себя, то есть принимаете на себя роль репортера. Да, то есть принимаете роль, давайте так и напишем: в скобках, в скобках принять, принять роль репортера, а репортера. вы принимаете роль репортера. И начинаете брать интервью у тех людей у которые уже получают результаты по вашей теме в которых искра вот эту искрой не передает всему окружению 10 а, интервью 20 интервью 30 интервью 50 100 интервью столько интервью сколько необходимо для того чтобы полностью целиком осознать то что на этом что эта тема востребована что на этой теме люди зарабатывать деньги что на этой теме например, люди получают результаты, что эта тема нужна. И таким образом вывод на, а, на этом шаге, на второй фазе, на втором шаге, вы в принципе понимаете живые результаты. Вы понимаете, вы видите живых людей и перенимаете уже их опыт. Вы не просто получаете теорию, вы не просто понимаете видение. Вы уже получаете опыт. Опыт других людей, которые в этой теме получают результаты, в которых вы хотите получить результаты. Вы получаете их структуры, пошаговые алгоритмы. Да? То есть, и таким образом уже благодаря интервью вы начинаете влиять на окружение, да, то есть на аудиторию, которым эта информация тоже была бы интересна. То есть вы начинаете нести ценность. Согласна со мной, что на шаге 2, когда вы берете интервью у эксперта, в той теме, в которой вы зажигаете, зажигаетесь что эта информация также будет э, интересна также другим. Как часто вы смотрите интервью в разных направлениях, возможно, дуть, возможно, в бизнесе, в маркетинге, в продажах, там еще какие-нибудь темы. Поставьте двоечку, если вы понимаете, что, в принципе, это имеет место быть, да? То есть, и без этого вы не сможете перейти на третий шаг, и третий шаг очень важен, потому что не имея третьего шага, то есть не понимая второго шага, не собрав вот эту информацию с множества людей, вы, вы просто, ну, кто знает Наполеона Хилла, да, то есть это тот человек, который вывел свои законы успеха, исходя из законов успеха успешных людей, в которых он брал интервью, да, то есть там у Рокфеллера, у Форда, э, еще и так далее, и так далее, да, то есть и таким образом он стал там, популярным писателем, да? то есть его считали там, экспертом там, в личностном развитии, по достижению успеха. Поэтому ребят подряд второму шагу вы целиком уже структурировано на опыте чужих людей, Сами учитесь. И как следствие, да, то есть, вы даете уже ценность своему окружению, смотря на их реакции, как они относятся к тем либо иным вещам. И третий шаг вот тут уже идет э, шаг вклада, да, то есть, вот тут вот видите надпись роста, здесь вы растете. И с третьего шага вы уже начинаете -э, заниматься технологией вкладом, да, то есть вы отдаете. Людям, даете людям ценность уже в виде своих наработок. И вот здесь, вот на третьем шаге, шаг третий называется создатель, создатель создатель структур. Структур. То есть вы, либо алгоритмов, можете как угодно этому называть, но вы начинаете из опыта то, что вы изучили, то, что вы увидели у других репортеров, вы начинаете создавать свою уникальную формулу. Вы начинаете создавать из своего мировоззрения, из тех ошибок, которые делают другие эксперты, из, из того, где вы видите какие-то брежи, дыры. да, то есть, И вы понимаете, что то, э, вот вы начинаете вырабатывать определенные гипотезы, да, то есть вот создатель структур, то есть вы начинаете создавать свою структуру достижения результата вот в этой теме. И э, вот этот подшаг, да, то есть подпункт, вы начинаете создавать гипотезы, создание гипотез. Вы создаете гип... э, гипотезу, да, то есть предположение, что вот эта формула будет работать лучше. И что очень важно, вы создаете гипотезу, и вы должны при, при создании данной гипотезы задать себе вопрос. А... Какие бы пошаговые действия вы бы порекомендовали себе лет пять тому назад? Вот прям запишите, какие бы пошаговые действия вы бы порекомендовали себе же самому для того, чтобы получить результат пять лет тому назад? Обязательно ставьте лайки, если вам нравится, делитесь себя на стене, чтобы опять пересмотреть это и внедрить, да, то есть внедрить к себе в бизнес, если вы хотите, конечно, стать экспертом. Следующим образом, да, то есть вы создаете гипотезу, вы задались тем вопросом, что, что бы вы себе порекомендовали 5 лет тому назад, какие пошаговые действия, и далее вы начинаете тестировать, тестировать на себе же свою гипотезу мы не продаем как многие делают, да, люди вот начинают загоряться какой-нибудь темой да то есть, ой я изучил уникальный тренд автоворонки чат-боты и понеслась извините меня в сторону вечного долговечного несоизмеримо глубинного звездного солнечного и начинают сразу же вот с первого шага в пятый лезут я эксперт я сейчас тебя обучу бесконечному потоку партнеров, кандидатов, а сами представления абсолютно не имеют. И либо же пересказывают а, обыденное и уже простое, которое, в принципе, владеют все, и 10 раз, 10 раз пережеванное, но они сами не имеют результата в том, чему они обучают. Кто сталкивался с этим, поставьте, пожалуйста, плюсы. А все почему? Потому что очень много шагов пропущено. То есть это человек не, не эксперт, он теоретик, который просто вот мечтатель. Да, начнем, начнем так. Мечтатель, аматор, любитель. Вот. И что очень важно, вот, вот, вы здесь уже начинаете делать вклад, вы создаете гипотезы, да, то есть свои формулы и начинаете их тестировать на себе же для того, чтобы понять, а работает ли ваша гипотеза, работает ли то, что вы хотите предложить народу, да. И следующим шагом, да, вы Даете свое уникальное название, даете а, свое название вашей работающей гипотезе, название, своей структуре. Да? То есть сейчас я вам покажу, как примерно это делается. Вот вы называете там каким-нибудь волшебным словом, да? То есть супер какая-то, э, не знаю, суперсила, либо там... Э... Секреты трафика, либо там, я не знаю, этичный рекрутинг, форма привлекательного маркетинга, ну вот как у меня, например, название моих книг, там, клуб свитых сетевиков, да, то есть и так далее. То есть вы создаете некое свое уникальное название своей структуры. То есть это ваша авторская будет наработа, наработка, и это должно быть авторским вашим названием того, что вы разработали какую-то гипотезу, которая работает, вы тестировали ее на себе, вы даете некое название интересное, броское, и потом вы раскрываете это название, например, мой там пяти, моя моя там пятишаговая структура, либо там мой шаг трехшаг, моя трехшаговая система, либо мой, моя двухступенчатый, мой двухступенчатый процесс, то есть ну как-то вот пош пошаговочку такую делаете. моя там шаговая структура или система, или процесс для, и здесь вы вставляете результат, который обещает и приносит ваша структура, да, то есть название и расшифровка вашей гипотезы. Например, моя пятишаговая структура или система процесс для привлечения бесконечного количества партнеров в ваш бизнес благодаря социальным сетям, без приставания, без списков знакомых и многое многое другое. Да, то есть, ну, это коротко над этим нужно поработать, чтобы это вкусно опять же звучало. Вот. Мы возвращаемся, возвращаемся к тому, где мы закончили. и четвертым шагом называется служение. Четвертый шаг ⁇ это служение. Служение. Что, что называется служение? Это означает, что вы находите своих потенциальных лучших клиентов и предлагаете им свою услугу, свой продукт бесплатно. Бесплатно. Для того, чтобы проверить не только на себе работающую вот эту технологию, а проверить на людях, которые хотят получить результат. Но это не должны быть абы кто. Да, то есть я раскрываю душу, идите ко мне. Я разработал супер-мега продукт, который поможет всеми вся. И к вам приходят такие, знаете, ленивые задницы, которые повелись не на вашу структуру, не на вашу экспертность, а на то, что это бесплатно. Да, то есть не нужно всем давать. Например, вот вы понимаете, что а, вы разработали какую-то технологию а, построения бизнеса через интернет. Ну, грубо говоря. Ваш идеальный клиент – это не сетевик, у которого нет результата. Идите к топ-лидеру. Ну, грубо говоря, идите к топ-лидеру. Это человек, который а, уже имеет результат. Человек, который имеет опыт и ответственность перед своим результатом, это предприниматель, который может вам заплатить деньги, но вы чисто намеренно не берете у него деньги и говорите ему, слушайте, у вас есть команда, я готов вашу команду взять и обучить, да, то есть э, позвольте мне поработать над вашей командой бесплатно, я хочу проработать вот эту теорию, да, то есть и вы... Взамен этому дадите мне хорошую обратную связь, отзыв, понимаете? И вы берете отзыв у лидеров мнений. И когда вы берете у лидеров мнений, вы потом можете хоть за 10 тысяч долларов продавать свои услуги, потому что вы помогли топ-лидеру. И топ-лидер вам дал рекомендацию, дал обратную связь, и это будет работать сарафанное радио. И потом этот же ваш будущий потенциальный клиент будет вам еще и платить деньги. Это вот я вам так... На ну, как бы э, навскидку даю. то есть, э, а то вы сейчас подумаете, что э, что-то ты тут э, рассказываешь, непонятно что. Поэтому служение, вот здесь вот этап, бесплатно начинать давать ценность тем людям, которые потенциально являются вашими будущими а, идеальными клиентами. Вот над этим вопросом мы тоже будем работать в клубе «Сытых сетевиков» для того, чтобы проработать, да, то есть а, кто ваш идеальный клиент на самом деле. И вот после этого, как вы уже получили первую обратную связь, вы получили отзывы, вы получили результаты ваших идеальных клиентов, здесь у уже все вы становитесь экспертом экспертом с уверенностью который может монетизировать свои знания с уверенностью понимать что вы несете результат, и этот продукт востребован, вы этим горите, вы э, в этом разбираетесь, масштабируетесь, вы несете ценность, несете себе результат, результат вашим клиентам, и теперь вы с легкостью сможете продать свою экспертность, свой продукт, свою услугу, зарекрутировать, продать все, что угодно. Это, кстати относится ко всем сферам сетевого маркетинга. Если вы горите тем продуктом, который предоставляет ваша компания, отлично! Вы горите, вы изучаете этот продукт, вы начинаете брать интервью у успешных лидеров, если вам важно по бизнесу выступать, либо же по продукту, там, нутрициологи, там, врачи, косметологи, бла-бла-бла, да, то есть, если вы хотите развивать тему вашего продукта, вы создаете свою уникальную структуру, гипотезу, на себе сработала ли эта гипотеза даете на уникальное название служите своим идеальным клиентам кому вы идеально поможете да то есть а, максимально а, вы, вы понимаете что вот эти люди максимально получат результат применяя ваши знания ваши знания бесплатно не должны выдавать всем а бы кому поэтому это очень важно и потом вы стану, можете продавать рекрутировать и с легкостью быть экспертом в том деле в котором вы прям э, тусуетесь, развиваетесь. Поэтому, ребят, если вам важно, в эту среду под видео, да, то есть, ну, в инстаграме вы это не увидите, но под видео есть ссылочка не под самим видео, а под постом, там прям такая желтенькая лямблячка будет принять участие. В среду я проведу очень еще уникальный вебинар, мастер-класс, где я расскажу свою пошаговочку, свою структуру, как удваивать количество партнеров ежемесячно благодаря новым методам в социальных сетях. Поэтому обязательно приходите, подписывайтесь внизу под видео, но ну, если... Если у вас нету я не знаю там ребята с Инстаграма пишите либо мне в директ либо как-то со мной связывайтесь ребята во вконтакте прям под видео под постом не под самим сейчас видео потому что вы сейчас видите как прямая трансляция а под видео будет такая красненькая желтенькая картиночки желтенькая вроде бы картиночка принять участие и там будет написано в мастер-классе ну либо закрепленный пост в группе да то есть там есть анонс вебинара который будет в среду ребят ставьте лайки если вам понравилось то, что вы сегодня услышали. Делитесь у себя на стене. Всем пока-пока, ребят.